Всем привет! Меня зовут Глеб. И сегодня я вам расскажу, почему строительство дома – это очень просто. Если вы решили построить собственный дом, то при этом следует помнить, что в процессе строительства вам придется встречаться и договариваться с людьми, которых вы видите впервые в жизни. И при этом в определенных моментах вы можете абсолютно не разбираться в том, о чем хотите попросить их. Но следует также помнить, что дома строятся тысячи лет и строятся людьми со средним или низким уровнем образования. Помните, дом построить очень просто и строительство дома является интуитивно понятным процессом. Мы предлагаем вам рассмотреть последовательность шагов процесса строительства дома, относящегося к одному из наиболее популярных конфигураций – Вот дома в эксплуатацию. Вот дома в эксплуатацию – это государственная и правовая норма, которая регламентирует выполнение необходимого и достаточного объема строительных работ для того, чтобы человек мог полноценно проживать в данном доме, произвести его газификацию и оформить прописку или регистрацию. С условиями быта и особенностями проживания в доме и си панели в конфигурации вот дома в эксплуатацию» вы можете познакомиться в одном из видеоотзывов наших клиентов. Если вы настроены строить дом в конфигурации под ключ, вам следует помнить формулу данной конфигурации «дом под ключ», вот дома в эксплуатацию» плюс «отделочные работы». Далее я расскажу последовательность шагов процесса строительства дома в конфигурации «вот дома в эксплуатацию». Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь и сразу обращайтесь к нашим специалистам за ответами и разъяснениями. Компания «Сипотелье» ценит своих клиентов и их время, поэтому такие пункты, как доставка материалов, проезд и проживание рабочего персонала, охрана объекта, уборка и вывод строительного мусора уже включены по умолчанию в общий перечень строительных работ и являются для нашей компании само собой разумеющимися атрибутами строительного процесса на всех этапах. Все шаги уже включены в ценовое предложение для конфигурации ввод дома в эксплуатацию, поэтому вам не придется заботиться об отдельной оплате каждого этапа и поиске субподрядчиков. Шаг первый – Геологическое исследование грунта. От геологического исследования грунта напрямую зависит выбор типа фундамента дома. О важности геологического исследования говорит лицензирование деятельности компании, занимающихся предоставлением данного вида услуг. Это необходимый этап строительства. Шаг 2. Разработка дизайн-проекта. Хорошо спроектировано, наполовину построено. Наличие дизайн-проекта позволяет качественно реализовать принцип подстроить стены под себя, а не себя под стены. Более того, проект позволяет определиться с пятном застройки, точный размер и точное размещение дома на участке, которое должно быть обязательно указано в строительном паспорте. Необходимо для следующего шага. Шаг третий – Получение строительного паспорта и разрешение в соответствии с законодательством Украины. Перед началом строительства дома следует получить строительный паспорт и ряд необходимых разрешений на строительство. Это правовая норма, от которой не следует отступать. Выполнение данного этапа обязательно во избежание штрафных санкций и, возможно, задержки и усложнения процедуры строительства. Шаг 4. Подготовка участка к строительным работам. На данном этапе выполняется очистка пятна застройки от мелкой растительности с переносом плодородного слоя. Все остальные работы – вырубка деревьев, вывоз имеющегося мусора, поднятие участка с завозом земли выше уровня дороги и другие работы – выполняются по согласованию. Шаг пятый ⁇ монтаж септика и скважины. Этот этап подразумевает установку переливного септика и бурение скважины с установкой насоса. От септика и скважины пятну застройки дома подводятся трубы и электрический провод от скважины ниже глубины промерзания. Насос, который будет установлен в скважину, входит в ценовое предложение. Шаг шестой – монтаж фундамента с разводкой канализации и водопровода. На данном этапе производится устройство фундамента дома, а также закладываются канализационные и водопроводные трубы, которые проходят в основании пола дома. С подключением и к септику, и к скважине в результате данного этапа имеется фундамент дома с полным подключением будущего дома к инженерным сооружениям, скважине и септику. Шаг 7. Изготовление и монтаж домокомплекта. На этом этапе изготавливается домокомплект. Согласно утвержденного дизайн-проекта, домокомплект – это набор элементов, из которых состоит дом. Домокомплект изготавливается на заводе сип и доставляется на участок. После доставки специалисты производят сборку дома. Результатом монтажа является собранная коробка дома, стоящая на фундаменте, с проемами под окна и двери, без черепицы и наружной отделки. Шаг 8. Защита фасада. Защита фасада не является обязательным требованием для ввода дома в эксплуатацию, но мы включаем этот этап в конфигурацию ввода дома в эксплуатацию, так как считаем, что фасад должен принять законченный вид и не оставаться долгое время незащищенным. Данный этап включает в себя отделку фасада защитными материалами. Шаг 9. Кровельные работы. На данном этапе производятся кровельные работы, включающие в себя накрытие дома черепицей, подшивку свесов с софитами и установку водосточной системы. В результате данного этапа клиент получает кровлю под ключ. Шаг 10. Остекление и установка входной двери. На данном этапе производится заказ окон и входной двери, доставка окон и входной двери на участок, остекление всего дома и установка входной двери, установка подоконников и отливов. Установка межкомнатных дверей не входит в состав требования для ввода дома в эксплуатацию. Шаг 11. Внутреннее водоснабжение. На данном этапе производится разводка водопроводных труб, холодного и горячего водоснабжения. Внутри дома все водопроводные коммуникации входят в ценовое предложение. Шаг 12. Установка сантехники и водонагревательных приборов. На данном этапе производится установка водонагревательных приборов и сантехники, унитазы, беды, раковины, ванная, душевая кабина и подключение сантехники к системе горячего и холодного водоснабжения и канализации. Все водонагревательные приборы, котлы, газовые колонки и прочее и вся сантехника не входят в ценовое предложение и приобретаются заказчиком отдельно, согласно личных предпочтений качеству и ценовым характеристикам. Шаг 13. Отопительная система. На данном этапе производится установка отопительных приборов, отопительный котел и радиаторов отопления. Отопительные трубы входят в ценовое предложение. Все строительные приборы и радиаторы отопления, а также система теплого пола, внутрипольные конвекторы и другие системы не входят в ценовое предложение и приобретаются заказчиком отдельно, согласно личных предпочтений, качественно-ценовым характеристикам. Шаг 14. Электрификация. На данном этапе производится разводка электрической проводки до выбранных точек расположения розеток и выключателей. Электрический провод входит в ценовое предложение. Все электрические приборы и фурнитура не входят в ценовое предложение и приобретаются заказчикам отдельно, согласно личных предпочтений, качественно-ценовым характеристикам. Шаг 15. Вентиляция и кондиционирование. Данный этап не является обязательным требованием для ввода дома в эксплуатацию. На данном этапе производится монтаж системы принудительной вентиляции или системы рекуперации, разводка вентиляционных каналов, установка вытяжек, установка рекуператоров, установка кондиционеров. Система вентиляции устанавливается опционно и не входит в ценовое предложение. Все элементы системы вентиляции приобретаются заказчиком Отдельно, согласно изличных предпочтений качественно ценовым характеристикам. Шаг 16. Обустройство крыльца и террасы. На данном этапе производится обустройство зоны крыльца и террасы. И 17. Шаг, ввод дома в эксплуатацию. В соответствии с законодательством Украины, после окончания строительства дома следует ввести дом в эксплуатацию, получить технический паспорт и ряд необходимых разрешений. Это правовая норма, от которой не следует отступать. Выполнение данного этапа обязательно во избежание штрафных санкций и возможной задержки и усложнения процедуры строительства. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если есть вопросы, задавайте в комментариях, мы с радостью на них ответим.